Бросить все, да и махнуть Через реки и поля И начать всю жизнь с нуля где-нибудь Взять ли что, что нужно взять, Черный хлеб и черные чаи, Чтоб не мерзнуть, По ночам не дрожать. Только жизнь не обхитрить, Только смерть не обмануть. Время не пугавать, не пугнуть Годы жизни не списать, Счетчик лет не обнулить, Время не перемотать, не купить. Нож совсем не приговор Если в кружке Есть когор И извечный Разговор В ляминор. Звезды как Угли костра Прожигают Черный лед Что сковал Небесный свод до утра. Только жизнь не обхитрить, Только смерть не обмануть, Время не уговорить, не пугнуть. Год жизни не списать, счетчик лет не обнулить, время не перемотать, не купить.